И всем привет, друзья, с вами я, Альмир, и в этом видео, друзья, мы будем рассматривать разные текстуры и моды, так сказать. И давайте приступим, друзья. Так, заходим в настройки и сейчас скачаем какой-нибудь вот, глобальные ресурсы. Так, и рассмотрим несколько, так сказать, текстур паков. Так, друзья, давайте выберем вот это, натуральный, как бы, это реалистичный будет Майнкрафт выглядеть. И давайте его скачаем. Так вот, загрузить. И быстро сейчас загрузится оно. Или он. Так. Так, все, друзья, сейчас вот второй экспорт контента, и все. Вот, друзья. И добавляем его вот так вот. Вот, все, она добавлено. И, ого, блин. Прикольно выглядит. Вау. В реале прикольно. Вау, друзья, смотрите, на что превратился главный мини Майнкрафта. Ну что ж, давайте посмотрим, что там изменилось. Так. Давайте создаем новый мир. И рассмотрим всех мобов и, и так далее. Так, ставим на творческий режим. Ну, пусть будет легкий, потому что на бомбу тоже надо посмотреть. Так, оператор бесконечно остается. Так, щиты включены. Так всегда деньги делаем. И смены погоды не, не надо. Так, давайте сейчас посмотрим. Так, вот загружается. Так, друзья, вот я и появился. Вау, смотрите, -ка, друзья, как вы выглядит. Капец. Так, быстренько сейчас я переключу индикаторы и продолжу. Так. Вот и все. Капец, смотрите, друзья, какой реалистичный. Вау. И травушка, муравушка. Смотрите, какой вот прекрасный, так сказать. И вау. Даже не могу что сказать. Ну-ка, посмотрим. Вау. Друзья, это же... С меня очень сильно изменилось, друзья. не выглядит но ну, вот, не сейчас из критиков возьмем что-нибудь и посмотрим так вот коровы какой-то они страшные немножко ну что как выглядит прикольно смотри на меня вот друзья, как выглядит сейчас маг прикольно так давайте возьмем какой нибудь досыдать Мабанса и посмотрим Так, друзья, вот Сейчас посмотрим Вау, здесь тоже изменилось Немножко, друзья, смотрите, какой теперь выглядит Наш инвентарь Так, что, что здесь Что такое? Так, посмотрим Ну, осла Попугая Так, давайте еще посмотрим на курицу Так, вот, курица и крипера Крипер, наверное, не изменилось Так, зомби вот топливник. Ну, посмотрим. Так, ну-ка и Фрид Это не. Вот, вот. Сейчас это все посмотрим, друзья. Так, осел. А, интересно, осел вообще не изменилось, друзья. Смотрите-ка. Немножко есть изменений. Но ну, не очень сильно. Так, попугай. Попугай, друзья, тоже. Тоже не изменилось. Прикольно выглядит. Так, давайте посмотрим хе <смех> хе Курица! Привет, курочка! <смех> Прикольно выглядит, ну ладно вот так. Давайте теперь посмотрим. Здравствуй, Крипер! Почему-то от него удалили вот все эти, как бы его, сарапинки из тела. Теперь он выглядит как-то пустовато слегка. Так давайте посмотрим на зомби. Надо, ну да, надо этот сделать ночь. А, так, друзья. Давайте быстренько, так сказать, уберем вот эту фигню. Так. Теперь сделаем ночь. Это, это закат. Ночь, все. Перестань гореть. Ну ладно, пусть уходит. Фу! Капец. Какой он страшный, блин. Так, утопленник. о Прикольно о, -о блин, а че? Капец. У него даже голова поворачивается на 180 градусов. Ого! Друзья, смотрите на эйфрита. Капец. Так, давайте сделаем день. Так, вот, все. Пусть они там горят. Так, блин, надо вот так вот сделать. И уб. Блин. Вот все уберем лишние вещи. И посмотрим на блоки. Так. Ну, тут все ясно, друзья, все выглядит. Ого, смотрите, друзья, тут стекло поменяли на. Этот. Э, есть же 1.14 версия. Вот там стекла примерно выглядит вот так вот. Смотрите-ка. Как-то это похоже на пустое пространство какое-то. Так, посмотрим еще на кровати. Так, возьмем и печка. Ну-ка лава, текстура лавы, ну-ка посмотрим сейчас. Так, с кроватька, так, как-то кровать изменилась немножко, ну, ну, немножко, так, сказать. Курица, блин, вау, теперь у нас этот, печка выйдет бронированным, друзья, прикольно выглядит, так, лава. Его изменила текстуру на этот магмовый блок, друзья. И знаете что, друзья? Давайте в этом видео, друзья, наберем вот э, 19 лайков. И я выпищу еще один вот такую вот серию про текстур паков. Это же наши главные мотивации в этом, на моем канале. Вот. И подписывайтесь на мой канал. В этом серии, друзья, я вам показал вот такие вот текстур паки. И с вами я был Альмер. И всем пока. Так, я не могу ударять. Вот. Всем пока, друзья.